Добрый вечер всем, если меня видно, слышно, пожалуйста поставьте плюсики в чат, чтобы я тоже знала, сделаю у себя микрофончик на самую громкость. Так, пошли плюсики, отличненько, отличненько, рада вас приветствовать с праздником всех. И очень здорово, что вы сегодня пришли, потому что тема наша сегодняшняя – это 20 главных ошибок начинающего графолога. Поздравляю тех, кто вписался в мастер-группу с занятиями по понедельникам. После самой громкости начало фонить. Так, хорошо, сделаю чуть-чуть. Потише, тогда делайте у себя на компьютере. Регулируйте громкость, регулируйте изображение. Как-то можно растягивать картинку, я помню, но не помню, как и где. Поэтому, если кто-то найдет, то это будет очень здорово. Традиционный вопрос. Поставьте единички, те, кто видит меня в первый раз, и двоечки, те, кто уже проходил какие-то мои программы, мои курсы и вебинары. Давайте знакомиться. Так, единички, единички, двоечки. Ага. Двоечки. Да, Диана, добро пожаловать ко мне на обучение. Очень здорово. Да, сегодня с вами мы разберем 20 самых главных ошибок начинающего графолога. Почему важно знать эти ошибки? Как вы думаете? Напишите в чат. Ну, понятное дело, чтобы их не допускать, но чего можно избежать? Допустим, знаю, что ага, а можно, оказывается, здесь немножко сманеврировать и занять совсем другую позицию. Еще раз представлюсь. Меня зовут Ирина Бухарева. Я являюсь экспертом-графологом, руководителем Центра изучения почерка современная графология. Для чего нам вообще важно говорить об ошибках? Что нам даст эта информация? Вебинар этот я провожу, для того, чтобы вы могли вообще понять для себя, что такое графология. Что она может вам дать? Какие выгоды? Что вы, как вы сможете ее потом использовать в дальнейшей вашей работе, либо как-то в параллельной и так далее. Вечер добрый, Лариса. Очень приятно. Итак, ошибки. Какие ошибки мы можем допустить? Как вы думаете? Давайте пойдем по порядку. Какие ошибки вообще могут быть? Жду вашего мнения. И, конечно же, сегодня расскажу более подробно о самой программе обучения. Программа обучения новая и является моей авторской разработкой с точки зрения моего опыта и моей компетентности. Так, чат. Ставим плюсики, если вы вообще здесь. Давайте поактивнее. Я понимаю, что слушать меня приятно, и нужно это делать часами, но, тем не менее, подключаемся. Подключаемся у нас в диалог. Так, вижу плюсики. Отлично. Отлично. А кто вообще хотел бы узнать о программе обучения у меня в Центре изучения почерка более подробно? Поставьте пятерочки в чат, кому было бы это интересно. Такой э, некий навигатор, как я это называю, во взаимоотношениях с людьми. Угу. А кто, в принципе, рассматривал бы для себя обучение графологии? Поставьте семерочки в чат. На профессиональном, естественно, уровне. Я уже знаю. Спасибо, HR-Expo. Да, HR-Expo. Очень интересная выставка. Да, да, да. Выступаю там, да. Два года подряд можно было видеть мои выступления. И я очень рада, что они приносят пользу, что они приносят результаты, что вы узнаете и приходите на мои дальнейшие программы. Да, очень здорово. А сегодня у нас уже с вами... Четвертый годный вебинар, в принципе, о самой графологии, как она связана с деятельностью головного мозга и так далее, я вам рассказывала на трех предыдущих. Мы говорили вообще о графологии, о том, с чего нам начинать работу, что анализировать, почерк или подпись. Да, первое впечатление, социальность. Говорили с вами о личном опыте и особенностях почерка. То есть это активная и пассивная позиция человека, это ведущий, или ведомый, как определять возраст по почерку, умный ли человек или только кажется. Немножко затрагивали тему инфантильности, более подробно, конечно же, я дам а, виды интеллекта у себя на обучении. Это не просто <соценно> умный и не умный, если говорить а, таким простым совершенно языком, там а, есть разные уровни, они связаны с мышлением, они связаны с восприятием, информации, то есть человек с абстрактным мышлением ему очень ну, глупо было бы объяснять что-то в деталях и подробностях, он просто не станет слушать, ему это медленно. И то же самое, если объяснять как-то примерно вот так человеку с более конкретным, с более банальным и подробным мышлением то ему тоже будет сложно понять. А поэтому здесь как раз-таки вот этот баланс он учитывается при разборе интеллекта, при разборе мышления. В прошлый раз мы с вами говорили о практических инструментах построения консультации по почеку, рассматривали инструменты графолога. Помните, был даже микроскоп. Кто был удивлен, что графологи используют даже микроскоп в своей работе в каких-то определенных случаях? Поставьте восклицательные знаки. Чат. Кто был удивлен? Кто думал, что почерк это просто вот такие-то буковки, которые смотрятся и черновичка достаточно, и, в принципе, ничего другого нам не нужно. Ага. То есть раз, рассматривали, да, с вами, от первого впечатления, до построения конечного анализа поговорили с вами про размер почерка, про нормы, про аномалии и, конечно же, про жизненную энергию, самоконтроль, о жиние и напряжение затронули тему. И те, кто знакомится со мной впервые, еще раз скажу, меня зовут Ирина Бухарева, я являюсь экспертом-драфологом, бизнес-консультантом, коучем, я руковожу центром изучения почерка современная графология, и помогаю людям находить свое предназначение по почерку, то есть я даю возможность обратившемуся разобраться в себе, понять, что он хочет на самом деле и реализовать желаемое. Конечно же, раскрываю сильные слабые стороны, помогаю улучшать, понимать себя и тем самым добиваться максимальных успехов уже в карьере, в личной жизни, в бизнесе и так далее. Что касается HR, Экспо. Есть здесь люди, которые меня видели, которые меня знают вживую, так сказать. То оказываю граф в оценке персонала на топ-позициях. Определение, конечно же, благонадежности, лояльности, стресс-устойчивости, мотивации, лидерского потенциала. Помогаю с командообразованием и так далее. Список нужно очень долго продолжать. То есть я максимально экономлю время и затраты, защищая от неблагоприятных рисков со стороны персонала. И, конечно же, обучаю психологов, коучей, HR-специалистов, графологической методики для лучшего понимания людей, для того, чтобы вы могли понимать мотивы их поступков и прогнозировать дальнейшее поведение. И тропологией профессионально я занимаюсь с 2009 года и, конечно же, имею достаточно обширную практику. Постоянно и до сих пор повышаю свою квалификацию. И считаю, что каждый специалист не должен останавливаться, должен повышать свой уровень и должен развиваться. Поэтому вот сейчас пришел мне второй мой диплом из Аргентины, уже второй раз повышаю у них квалификацию, глубочайшие знания, которых нет на русском языке, которыми я с вами буду делиться уже в своей программе обучения. Совсем скоро, 28 апреля, мы начинаем программу, так, о которой я расскажу попозже. Наш сегодняшний план немножко съехал. Работаю в разных комнатах, поэтому слайды везде немножко по-разному. Но самое главное, что самое важное на месте, и это здорово. Итак, мы с вами поговорим о том, что скрывают эксперты и о чем вам говорят неправду, особенно в интернете и о литературе, о которую вы можете случайно где-то найти. Не верьте всему тому, что пишут. Миф и нереальность. При анализе читаем литературу между строк, пол возраст и текущая профессия. В чем здесь подводные камни? И как стать экспертом и заработать денег по одной книжке. Кто знает ответ на этот вопрос, как стать экспертом и заработать денег на одной книжке? Пункт неоднозначный. Для меня я его выберу, конечно же, в кавычки. Не воспринимайте это всерьез в одной книге. Я достаточно. Мы до этого с вами еще дойдем. Давайте сейчас разберем ошибки, которые могут возникать при оценке человека по почерку. Потому что иногда кажется, что все понятно, но, сталкиваясь на практике с некоторыми почерками или анализом, уже понимаешь, что это не совсем так и не все так просто. Например, та статья, которую мы сейчас правим для генерального директора, мне еще раз это доказывает. И не случайно я затронула тему ошибок. Сегодня я также расскажу чуть поподробнее, над чем я улыбаюсь в очередной раз, же, споря с редакторами, что этот признак не трактуется вот так-то, без вот этого и вот этого, что подпись не говорит о целеустремленности человека и так далее, когда они переделывают мой текст, и получается, что если я автор статьи, то получается, что я вру. Поэтому для меня эти вещи очень принципиальны. Сегодня тоже о них поговорим. Поэтому здесь может быть абсолютно что угодно, как одна совершенная ошибка, так и целый ряд вот этих самых ошибок. И я предлагаю разобрать их уже более подробно. Букваря же нам тоже недостаточно. Так, букварь... Это про что? Не совсем поняла. Итак, первое, это, конечно же, одна из самых распространенных ошибок, особенно те, кто не совсем знакомы, и телевизионщики, и журналисты, они очень любят, то считают э, такую вещь, что достаточно, в принципе, э, любого клочочка, э, маленькой записочки, одного слова или одной подписи для анализа. То есть очень часто не соблюдают, дают какие-то копии по которым невозможно работать. А, это про одну книгу, чтобы стать эксперт. Ну, мы дойдем еще, дойдем еще. Расскажу вам про книжки, дальше будет. Не будем показывать, забегать вперед. Несоблюдение. Это вот самый-самый-самый ярый такой. То есть, если мы хотим качественный анализ, то нам важно писать по правилам. Я видела здесь знакомые лица, которые уже не первый раз приходят на вебинары. Напишите, пожалуйста, в чат кратенько, какими должны быть правила подачи почерка для такого анализа. Они несложные, длинно писать нам не обязательно, просто напишите, как вы помните. И можете поставить плюсики. Те, кто взяли с собой те образцы, которые мы с вами использовали в прошлый раз, те, кто не взял, поставьте минус. И напишите для себя, чтобы у вас был образец. Потому что кое-какие вещи мы с вами будем смотреть по вашему почерку. Не обещаю, что сегодня у нас будут еще вебинары. Так. Андрей, вы, по-моему, были в прошлый раз, если я не ошибаюсь. Если я не ошибаюсь, вы были в прошлый раз. Да, да, да. Итак, какие же правила? К вам, например, пришел человек за консультации или вы только учитесь, естественно, вам нужны, так сказать, подопытные. Вам же нужно на ком-то тренироваться, набирать руку, получать свой опыт и свою практику. Скажу вам такую одну вещь. Каждый, кто занимался графологией и начал заниматься ей профессионально, сталкивался с такой ситуацией, что ты вроде бы знаешь этого человека 10-15 лет, а смотришь почерки и видишь абсолютно другую личность. Хотела спросить, не так ли? Потом вспомнила, что вы у меня пока только начинающие. Но, тем не менее, каждый через это проходит. И я через это проходила, и здесь начинается диссонанс. Как же так, я знаю этого человека, а вижу абсолютно другую картину. Вот я верю сейчас, по между в Так, текст на листе А4. В простой форме, ни стихи, ни под диктовку. Отлично. Несколько листов шариковая ручка. Произвольный текст. Ставить подпись число А4. Должно быть написано шариковой ручкой. Какой шариковой ручкой? шариковая ручка синяя. Текст с подписью авторства. На листе формата А4 личность пишет текст. Произвольной формы, с синей, шариковой ручкой. Желательно подложить лист еще или несколько листов. Произвольный текст из головы. Подпись. Синий. листа ага, лист А4. шариковая ручка синего цвета. Подложить 3-4 листа под рабочий. Указать возраст руку, писать произвольный текст. Ага, янкавис один, Все. Отлично. Отлично. Так. То есть смотрите, что может быть, молодцы, с правилами вообще справились на отлично, я очень-очень рада, то есть, например, вот пришел к вам человек, у вас не оказалось всех необходимых принадлежностей для того, чтобы взять у него правильно почерк. И вы, ну, ладно уж, ну, конечно, ну, посмотрю, ну, неудобно же отказать человеку, да, и вы просите выдохнуть какой-то черновичок или какой-нибудь рабочий блокнотик, возможно, какую-то записочку из сумки, и Пытайтесь на спу что-то там словить и что-то проанализировать. Во-первых, помните, что у вас только базовый начальный уровень. Вам для анализа нужно, и это нормально, это, естественно, потребуется больше времени, чем мне. Например, у меня на автомате уже это все схлопывается, где вы человек не начинал передо мной писать. То ли дар, то ли наказание здесь уже с какой стороны посмотреть. Поэтому в любом случае, и, конечно же, если он некачественный, вы сами себе усложняете задачи, можете многие признаки не так интерпретировать. Или же даете человеку бумагу правильного цвета ручку, но его посадить некуда, например. Вы разрешаете написать ему текст на коленках, какую-нибудь папочку неустойчивую ему подкладываете вроде тверденькая, или журнал, например, под низ. Здесь могут быть очень-очень разные случаи. Также могут быть какие-то лекции, тетрадочки, гелевая ручка, не годится. Кто помнит, почему не годится гелевая ручка для анализа? Поза удобная, удобный стул с подписью. Вот, Евгений, прям в точку, правильно, да, да. Почему нам гелевая ручка не годится? Напомню, правила для письма, для тех, кто не был, для тех, кто не знает. Можете прям себе переписать. Возьмите ручку и запишите, да, у кого нет правил, как это правильно делается. Не видно. Нажима. Уровень нажима невозможно определить. Нажим можно определить. По ручки нажим определить можно. Нажим по гелевой ручке определить можно. Я на прошлом давала напряжение, это признак, относящийся к штриху. Вы же не нажим рассматривали, вы штрих рассматривали в прошлый раз. Есть. Почему? Шариковые, в синей шариковой ручке а, может быть тоже безнажимный почерк. Тогда очень-очень легко скользит текст, а, и а, иногда даже сложно уловить, есть ли там вообще нажим или нет. При синей шариковой ручке это тоже бывает. Но а мы смотрим штрих. Особенно штриха, не нажима. Нажим на ощупь смотрится. То есть помним, да, наше правила подачи. Нет, не толщина, нет. Нет, нет, нет, штрих. Только штрих. Об особенностях штриха рассказываю подробно на обучении. Показываю, рассказываю, он бывает разным. Бывает рыхлый, он бывает царапающий, он бывает живой, теплый, он бывает вибрирующий и так далее, и так далее, и так далее. И каждый из них подразумевает свои вещи и свои внутренние особенности. Это очень-очень важный параметр, которого многие упускают, беря, допустим, размер и наклон за какие-то главные признаки. Так, итак, формат А4, спокойное состояние, Откладывается еще 2-3 листа, синяя шариковая ручка, любой текст из головы, дата, подпись ставится в конце, Указывается пол, возраст, рука, психомоторные заболевания, да, которые могут помешать при песне, либо сильнодействующие лекарственные препараты. И нельзя стихи под и переписанный текст. То есть текст только из головы. Следующий отдельно прям выделила переписанный текст. Кто помнит, почему нельзя переписывать текст, чем грозит эта ошибка? переписанного текста. Мы как-то писали статью для вебинар-маркет-журнала с Ларисой Двух. и она предложила сделать конкурс. Конкурс, чтобы я проанализировала несколько почерков, и читатели угадывали, кому из ведущих вебинаров носится тот или иной почерк. Она всем хотела выслать один и тот же текст, чтобы они его, ну, просто переписали, и я уже смотрела, чтобы текст был одинаковый. Но... Ошибка в анализе, пауза чужие скорость текста. Вот, Елена, да, пауза, пауза. Очень-очень такой сильный фактор. Так делать нельзя. Я сказал что текст должен быть разным. А Лариса мне отвечает, как же так? Ведь читателям будет удобнее сравнивать, если текст будет одинаковый. Нет. Так тоже не пойдет. обычно да, ну, Я понимаю, могу ее понять, потому что она считала, что для всех должны были быть равные условия и, соответственно, один и тот же формат содержания написанного текста и по количеству и так далее. Тем не менее, как я говорила, текст должен быть из головы. Мелкая моторика, она у нас напрямую связана с деятельностью головного мозга. И чтобы увидеть бессознательное, потому что нами руководить бессознательно, вспоминайте картинку с айсбергом, очень наглядно показывает. Да, то есть нужно писать именно из головы. Сама тема не имеет значения. Да, мы не смотрим по ней интеллект, какие-то другие особенности личности. Мы не оцениваем по тексту. И, конечно же, не должны быть пары строк. Нам тоже этого мало. То есть, если кто-то хочет написать 2, 3 больше листа, не останавливайте. И сюда же про переписанный текст, про паузу, тогда мы делаем туда же стихи, текст под диктовку. Потому что текст под диктовку также мы делаем не свои паузы, мы можем не успевать записывать, у нас напряжение как раз, тема нажима будет расти, и может где-то каких-то побочных эффектах в почерке вылезать и так далее. И стихи, они... Требует особого расположения. Так, ага. мой любимый. Кто что читал по графологии, напишите мне в чат. Ведь если вы здесь, значит, вы наверняка что-то читали. Расскажите мне, пожалуйста, а что вы читали. Если вспомните авторов, будет вообще замечательно даже ради интереса, по себе знаю, с чего обычно все начинает С любопытства, с какого-то интереса, где-то проскользнула какая-то информация и задумались, а действительно ли графология работает, А правда ли можно определить характер и еще то, что пишут по почерку, да? психотип, верхность, личностные характеристики, работоспособность видеть, насколько человек окажется благонадежным. Так, только интернет. Маленькие занимательные статьи. Исаева Елена, практическая графология. Статья в интернете и печатных СМИ Инесса Гольдберг. Да, я была три года руководителем представительства института здесь, в Москве. С августа мы отделились, и у нас теперь своя программа. Так, Исаева Елена. Вот не слышала такой, если только она не наша, институтская, и не успела уже выпустить книгу. Пытаюсь вспомнить сейчас. Не идет мне на ум, слава богу, что не там какой-нибудь, В советское время, как вы знаете, вообще была запрещена графология. В общепринятом понимании, тем не менее, она использовалась, конечно же, экспертами криминалистами, как дополнительный инструмент работы в раскрытии преступлений, просто это не афишировалось. Это была секретная методика, поэтому от как таковой специализированной литературы практикующих специалистов достаточно мало вот именно сейчас в России, потому что графология, грубо говоря, потеряла огромнейший пласт времени, потому что графология говорит, что личность индивидуальна мы должны были быть серой, единой так, управляемой массой. Но, тем не менее, в Европе, в Штатах, в Латинской Америке наука продолжала развиваться. Именно поэтому самый ценный клад знаний идет оттуда. К сожалению, в последнее время мне почему-то очень часто попадаются книги, которые основаны именно на признакологии. Когда берется какой-то отдельный признак почерка, например, а написание буквы «Д» и только по нему дается трактовка, без учета других особенностей почерка. Я вам скажу одну такое вещь. Одно и то же написание буквы «Д» в разных почерках, одинаковая будет буква «Д», будет иметь, может иметь кардинально противоположные значения. Поэтому здесь будьте, пожалуйста, очень аккуратны. Потому что да, такие авторы, они сбывают и о гештальте, и о синтезном подходе, к анализу почерка, и вообще о графологии в целом. То же самое очень много в интернете, очень-очень-очень аккуратно. Да. Если строчки вверх – оптимист, строчки вниз – пессимист. Это вот мои любимые уже из разряда таких крылатых фраз. Потому что, обучаясь такому материалу, вы учитесь делать точно такие же анализы, Делайте точно такие же ошибки. То есть о а компетентных каких-то выводах мы с вами говорить не сможем. Как узнать характер по почерку в интернете? Ология характер по почерку. Учебно-методическое пособие Санкт-Петербург. Кравченко. Вот, честно, Кравченко не читала, не могу сказать. У меня была какая-то почерк, характер еще тысячи лет назад купленная, и я ее отложила далеко и надолго, когда стала заниматься в институте. Так, Лиги, ответьте, пожалуйста, у всех так, или только у нее. Напишите в чат, нормально, да? Напишите в чат тогда, чтобы она просто перезашла. А следующее, что еще немаловажно, непонимание самих признаков. То есть, что это такое, когда вы читаете название. У кого такое было? То есть, вы читаете название какого-то признака и думаете, боже мой, что здесь имеется в виду, что такое движение, что такое контракшн-релиз, что там, ну, и так далее. Вот у кого такое было, поставьте пятерочки в чат. Угу. У кого такое было, что вы читаете и не понимаете, что за признак имеется в виду? Угу. Угу. Ну, естественно, все названия мы с вами пройдем. Когда будете обучаться у меня, все объясню, разложу по полочкам, где смотреть, что обозначает, за что отвечает. И вот та самая статья в «Гендиректор». Как вы думаете, что они, они до сих пор кран-сайт, мы пока еще не пришли к статья должна быть уже в мае, но мы пока еще так и не пришли, не пришли к какому-то окончательному решению, что с этим делать. Как вы думаете, что они имели в виду, исправив один из моих терминов на термин «монолитность»? Вот ради интереса, мне интересно ваше мнение послушать, а что они имели в виду? Ну, все отлично, что все работает. Как вы думаете, что такое монолитность с точки зрения редакторов того журнала? Потому что я когда увидела, я думаю, ну, что это? Я нормально отношусь к правкам, но когда вычленяется самое то, что нужно... Ну так что, что такое монолитность с точки зрения редакторов журнала? Так они переименовали степень связности, то есть слитности, раздельности почерка. Они назвали это монолитностью. Я все-таки отношу это к, к этой же ошибке. Другие графологи увидят. Точно так же, как я, читаю правки. Естественно, для них это вызовет удивление. И также бывает у тех, кто начинает. Что такое движение? То же самое, как скорость воспринимает, что это то, что по секундомеру. Скорость — это не то, что по секундомеру графологии. Можно писать... Быстро, скорость будет медленной и наоборот. Сложно отличить один признак от другого. Что я здесь имею в виду? Те же самые скорость и движение почерка. В чем разница между скоростью и движением? Как думаете? Это то же самое, как вы мне писали сегодня про синюю гелевую ручку. Тема ошибок, потому что нажим и штрих – это разные вещи. Нажим и напряжение – это тоже разные вещи. Почерк может быть напряженным и очень скованным, законтролированным, но при этом не иметь нажима вовсе. Понимаете? А скорость – это больше количественный показатель, а движение – это качественный. Также будем проходить на программе, это обязательно, это прям то, без чего, а как. И, конечно же, неверные трактовки, это все то, что из этого следует. То есть даже если обучаться по качественной и профессиональной составленной литературе, все равно очень великая вероятность что-то недопонять, что-то не так интерпретировать. И, следовательно, потом уже сделать неверные выводы. То есть абсолютно уходить не туда от анализа. Этот пункт очень люблю. Что я здесь имею в виду? Это первостепенность и весомость признака, то есть его значимость. Например, наклон, направление строчек – это не такие важные признаки, как, например, движение, форма и организация. То есть эти признаки весомее, штрих тоже весомее, чем, допустим, размер букв, который также может меняться, как и направление строчек. То есть здесь есть более важные, более весомые, первостепенные признаки. Те, кто только начинает заниматься графологией, ну, понятное дело, что внешние признаки, их кажется, что их видно, не все на глазу. У профессионалов я вам показывала рабочие инструменты, поэтому и лупа, и иногда и микроскоп. Так, то есть, например, какой-то признак останется для вас не таким понятым, как бы вам хотелось. И подумайте, что, ну, наверное, не такой важный и перейдете к следующему. А на самом деле можете упустить самую суть сосредоточиться абсолютно на тех вещах, которые, в принципе, и переменчивы, и сознательно контролируемые. Вот знаете, когда пытаются как-то обмануть графолога, что меняют в первую очередь? Напишите в чат. Когда хотят запутать, вот что бы вы меняли? Если бы хотели меня, например, запутать. Жду пока ваших комментариев. Наклон. Угу. Да. Так, что еще можно менять? Пока жду ваших комментариев. Знаю, что чат идет чуть-чуть с задержкой. Еще одна такая ошибка – это игнор глубины. Это как раз-таки то, о чем я вам сейчас говорила. Глубина – это некое 3D измерение почерка, размер букв, размер, ровность, ширину букв, скорость. Скорость вы, скорее всего, будете просто по секундомеру, она вас быстрее будет. Ширину вам будет сложновато постоянно, если только вы не переходите, допустим, на печатный шрифт. Но, тем не менее, есть такая вещь, как глубина. Это те признаки, о которых мало задумываются те, кто только любительским образом как-то где-то что-то читают. Та самая монолитность, надо где-то записать это себе, чтобы не забыть, То есть связность, степень связности, почерка, слитности, раздельности. Да. Это нажим, это штрих и это движение, это совокупность вот этих четырех параметров, которые мы также будем разбирать на обучение. То есть это как если телефон смотреть и трогать руками и телефон смотреть просто на картинке, где вы им позвонить, ничего с него не можете. Вот здесь то же самое. Кто хотел бы про глубину больше узнать? Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. Кому было бы интересно, как это все взаимодействует? Ага. Вот на обучение буду давать «Обязательно». Глубина обязательно, без этого никак. Это прям вот основной фундамент. Так же, как, э, скор, как, так же, как движение, форма и организация при кита. Это основной фундамент. Паблица. Это тоже черновика той правки, то есть попытка делать какие-то такие универсальные таблицы, где на перекрестке признаков мы могли бы а, что-то конкретное сказать. Но это все из того же самого журнала. Честно, я когда увидела, я не знала, что с этим делать. Я не знала, что с этим делать. Мы, конечно, пользуемся таблицами. Те, кто идут на обучение, я обязательно дам, покажу и расскажу, как ими пользоваться. Но у нас есть позитивное выражение, и у нас есть негативное. И все значения могут не подойти в зависимости от картины почерков. Будем смотреть, и это мы же будем учиться. Это искусство. То есть вот такие таблицу я долго ее рассматривала я звонила редактору и не могла понять кто здесь с чем и как мне состыковывать если посмотрите они сделали здесь по наклону букв почерка и букв подписи и по так, и по, по, по направлению восходящее нисходящее да направлению строчек Угол наклона они взяли. Забыли про то, что различия от подписи и почерки. Был кто-то у меня на двугленном марафоне все о подписи. Есть такие здесь? Если есть, то поставьте восклицательный знак. Я два дня рассказывала, как трактовать подпись и как смотреть ее вместе с почерком. Только вместе с почерком трактуется подпись. На мой взгляд, невозможно обмануть графолога, даже если он специалист в своем деле, более опытный. Вы все признаки вместе не сможете подделать сознательно. Подделка идет на сознательном уровне. Глубина подразумевает бессознательные взаимосвязи. Вот эти переливы бело-голубые, которые мы с вами в прошлый раз смотрели, вы их не сможете подделать. Даже если вы ручку другую возьмете. Вы их не сможете подделать. Там и ваше здоровье, и нервная система, восприятие. Там куча-куча-куча всего заложено. Потому что графология это намного глубже, чем может казаться. Это и определение заболеваний по до на ранних стадиях, когда врачи еще диагностировать не могут. Поэтому здесь намного все глубже. В этой таблице что мне не хватило? Мне не хватило нажима, формы букв, скорости, связности и, и вообще всего. Поэтому я была обескуражена, и, если честно, я не знала, как им заполнять, потому что примеров я им дала огромнейшее количество, я понимаю, у них есть формат, и им нужно определенным образом ее сжать. Но такие вещи с графологией не работают. То же самое, почему до сих пор так и не сделали ни одну программу, которая бы анализировала на уровне с человеком. Не может программа этого сделать. Список. Та, список мы с вами говорили тоже в прошлый раз, да, это когда <смех> столбик «доброзывчивый, хороший» и так далее. То есть анализ – это не список, человек – это не ходячий список а, да, для покупок, например, в магазине. Вот, кто с этим согласен, ставьте троечки в чат, потому что это целая картина личности, у вас есть переживания, у вас есть какие-то мечты, амбиции. У вас есть то, как вы воспринимаете этот мир, как вы общаетесь с людьми. Но неужели вы просто набор каких-то характеристик? Я так не думаю. Набор годится при оценке персонала, при оценке благонадежности, когда высылается в виде таблички, там нужен сухой анализ. То есть может, не может, украдет, не украдет, Набрет, не наврет. Утрирую, конечно, но вот примерно. Еще что... Король, на голове. Кто уже анализировал почерки? Поставьте четверочки. Хотя бы что-то в каких-то общих чертах пытался понять. Поставьте четверочки. У кого-то... Ага, Николай. И как? Насколько успешно были ваши анализы? Конечно, да. То есть первые несколько анализов могут проходить достаточно успешно, даже если вы пока набиваете руку. А если почерки легкие, более-менее стандартные. Но когда вы получаете что-то абсолютно нестандартное, то здесь интуиция, она не работает. Здесь работают знания. Вот, графологи не делают выводов просто потому, что им так показалось. Слово «показалось» – нет. Я, конечно, понимаю, что на своих консультациях мне очень часто потом говорят, я, я как на сеансе магии побывал, не может быть такого. Я говорю, ну как же, вот ваш почерк, вот смотрите, здесь, здесь, здесь, здесь. А если вот еще вот это добавить, то вот это получается вот так. Как она это делает? Вот приходите, научу. Обязательно научу, но, тем не менее, с большой высоты очень больно падать. Чтите, потому что только знания, только копилочка ваших знаний, и особенность в графологии – это опыт. Это опыт. Очень важно. Отдельно взятые признаки. Не анализировала, однако разбирать приходилось. Очень сложные письмена. Но, возможно... Увидела у одного из таких вот горе-экспертов, он говорил такую вещь, не буду пиарить, потому что ну, я чуть ли не со слезами это все смотрела, что наша интуиция находится в букве У. И если ушко такое-то, то интуиция у человека развита. Если нет, то держитесь от такого человека подальше. Это дословно. Я прям записала. На чем основаны эти выводы, я до сих пор понять не могу. Какие научные обоснования может иметь один отдельно взятый признак? А уж тем более говорить о наличии у человека интуиции или ума, вот, честно, мне непонятно. Поэтому очень-очень аккуратно трактовку по отдельным признакам, если мы вообще возьмем историю, в XVIII веке еще предложил Мишон. По праву, является считается отцом-основателем графологии, но потом от нее отказались как от неэффективного метода. Стали уже придерживаться именно синтезного подхода. Так, о других ученых расскажу на обучении обязательно, потому что это очень важно. То есть нам нужен человечек целиком, целая картинка. Графологическая этика. Кто про клятву Гиппократа слышал? Поставьте пятерочки в чат. Кто вообще знает, что такое клятва Гиппократа? Угу. То есть некая врачебная этика. Графологов она тоже есть. И согласно нее требуется согласие человека на анализ почерка. То есть, если приносят третьего лица, обязательно нужно его согласие. Вам же тоже не понравится, если ваш почерк кто-то возьмет и отнесет недобросовестному графологу, и вам залезут в такое нижнее белье, которое вы даже самым близким людям боитесь вы не хотите рассказывать. А там видно а, насквозь, что, я не знаю, магия, наверное, отдыхает. Честно. Кому понятно о графологической этике, поставьте семерочки в чат. То есть обязательно запрашивайте разрешение третьего лица. Следующий анализ подписи. Ну, здесь я не буду долго останавливаться. Как отдельный элемент. Наша визитная карточка, я про подпись уже много говорила. То есть может очень сильно отличаться от почерка, и мы будем иметь два разных портрета, и даже если не отличается, то все равно не хватает нам еще других вещей, чтобы смотреть более конкретно, более подробно. По стилю я имею в виду, стиль на написание, движения может наклоном, формой различаться. Я очень подробно об этом рассказываю на все о подписи, был двухдневный марафон. два дня мы разбирали эти различия. Сходство, а, закорючки, рубрики – это украшение подписи. То же самое касается анализа цифр. Где-то читала, что цифры наиболее информативные. А есть такие, кто читал тоже такую информацию, что анализировать нужно по цифрам. Или вот где-то я видела, пришлите мне ваши цифры, я все про вас скажу. Вот кто видел такую информацию, поставьте девяточки в чат. Это интересно. Я ли одна видела, потому что я еще так удивилась по цифрам. Но. То же самое можно выписать буквы. Можно начать сначала алфавита А, Б, В, Г и так далее. Можно где-то из центра какие-то выбрать. Вот Диана видела, да? То есть тоже так. Ладно, еще по подписи. Очень распространенный миф, что прям подпись, она все все все все все все, все, все, все. скажет. А человеке нет, не все. Не слышала даже пока что. И слава богу, что вы не слышали, и слава богу, что вы не начинаете свой путь в графологии именно с анализа цифр. Та же самая ошибка. Следующее: я и так все знаю. Я назвала эту ошибку таким образом. Знаете, есть такие люди. Я, если честно, не знаю. Откуда они берутся? Как вы думаете, если вы придете в институт, например, я не знаю, вы самостоятельно там почитываете книги по медицине или по дизайну, вы приходите в институт и говорите, вы знаете, я такой здоровский специалист, давайте я не буду у вас пять курсов учиться, вы мне сразу дадите диплом. Вот как вы думаете, вам дадут диплом? Напишите в чат. Я об этом, потому что несколько раз у меня были такие случаи, что ко мне обращались через соцсети, чтобы я помогла подтвердить их квалификацию или как-то помочь получить диплом вне профессиональной учебной программы по графологии. Это аргументируется тем, что я, в принципе, никогда ничего не читал, никогда ничего нигде... и Вообще не слышала графологии, но я беру почерк, и я интуитивно рассказываю все правильно. Я делаю анализы, мне люди говорят, что все верно. Поэтому вы обязаны подтвердить мою квалификацию дипломом. Смешно, это невозможно. Такие обращения ко мне приходили несколько раз от разных людей, немножко в разные вариации, но подтекст тот же самый. Или я делаю портреты людей, у меня довольно неплохо получается. Прочитал такую-то книжку и несколько статей. А Почему-то идет мнение, что они уже все знают. Учиться им не нужно. им дайте, дайте диплом, дайте аттестат. Честно, вызывает у меня удивление. На самом деле, одна из ошибок. Не побоюсь это поставить именно в этот статус. То есть, когда приходите да, в какой-то вуз и говорите... Я не знаю. <смех> Валентина, в том-то и дело, если они считают, что они так все знают, зачем? Вот а, такой риторический вопрос. Я не спрашивала, для чего им тепло. Наверное, для того, чтобы говорить, что моя интуиция а, и врожденные навыки знания, графологии, а, я не знаю. Честно, не могу вам сказать. Это, ну, это конечно же, шутка. Нехватка опыта, смежность в предыдущем признак. А, графология, там черточки, закорючки. Ой. То есть, прочитаю одну книжку и пойду гадать окружающим. Вот, очень я не люблю это слово. Как-то обращались, давайте я вам распишусь, и вы мне погадаете. Я говорю, я не гадаю, я анализирую. Поэтому учиться, учиться, еще раз учиться. То есть мало, вы можете прочитать хоть э, все, ну не 33 тома советской энциклопедии, допустим, медицинскую энциклопедию, кучу литературы, вы не станете хирургом от этого, у вас нет опыта. Вы можете вызубрить книжку по боксу, все-все-все приемы, что здесь вот так, здесь вот так, там хуки, да, хуки тоже в боксе, да, по-моему, есть, не знаю, нокауты, нокдауны там и так далее, здесь вот так, здесь вот это, выйти из подъезда, на вас нападут, и вы шмякнетесь, потому что практики у вас нет. У вас есть только теория, примерно. Поэтому всегда надо на практике. Обучаясь теории, практики никогда не научитесь. У меня на курсе и теория, и практика. Сразу на реальных почерках. Сразу на, на реальных почерках реальных людей, как я люблю говорить. Это не скачанные из интернета почерки. Это все почерки из моей собственной практики. Поэтому они живые. И, конечно же, домашние задания. Это обязательно. Принцип не суди, Вы правы, без практики никуда, да. да. До сих пор сама продолжаю практиковаться. Вот уже. Спасибо потому что я жила в Латинской Америке за мой испанский. Я его там выучила и теперь имею возможность обучаться в Рагнитине. Так, принцип не суди, вот очень часто, а вот этот человек, такой-то, такой-то, такой-то, и начинается осуждение. Это очень грубая ошибка. Потому что есть такая вещь, как принцип «не суди». Наше личное отношение, оно не должно брать вверх над объективностью нашего анализа. Такая вещь, как «не суди», я прям здесь восклицательным знаком поставлю. То есть оценка по почерку, она заключается не в том, чтобы осудить человека, выявить его все всеизъяные комплексы и так далее, какие-то только отрицательные качества, даже если почерк очень негативный даже в этих случаях, даже если он очень неблагонадежный, человек пришел не за тем, чтобы его судили, он пришел узнать о себе что-то, в чем-то разобраться. Для него это важно. То есть наша задача давать объективную оценку, смотреть его потенциал, который заложен в этом человеке. Кому понятно, ставим плюсики. О чем я говорю, то есть, вот. Такой, там кто-то мне еще в самом начале моей практики присылал какой-то пробный ага, пробный вариант своего разбора на проверку какой-то из соцсетей, по-моему, ВКонтакте, если я не ошибаюсь. И там что-то, что-то, что-то что анализируется, и потом, и к тому же он фолигматик в конце а заключения. Для меня это было вот что-то из серии, как и к тому же он наркоман. То есть какое-то такое осуждение, это всего лишь тип темперамента, как человек воспринимает этот мир. Да, он толстокожий, он более чувствительный, просто они там, внутри. Они могут быть ранимыми очень эти люди, просто внешне это не показывают. И к тому же он флегматик построению анализа, опять-таки. Угадай-ка. То есть попытки угадывать. Сейчас я все угадаю. Журналисты очень любят эту вещь. Угадает ли графолог? Пол, возраст и профессию. Мы там ей дали секретные почерки, у меня много подобных э, съемок было на телевидении, они очень любят вот эти проверки. Я объясняю, что пол, возраст, они не угадываются, это необходимые данные для анализа профессии. Понимаете, я могу сказать, в каком виде деятельности человек лучше бы реализовался, лучших успехов подобился. Тема предназначения у меня в коучинге мы как раз этим занимаемся. Да, Что-то подтягиваем, подтягиваем самооценку, боремся со страхами и так далее. Но, допустим, он может сейчас не работать по этой профессии, он может выбрать кардинально другую, просто ему ну, там больше усилий ему понадобится. То есть, где он работает, был случай, когда была консультация, рассказываешь, рассказываешь, рассказываешь по почерку, а сидит человек и говорит, почему вы мне не говорите, что у меня два высших образования, я в таком-то институте работаю, ну, математически или вот что-то такое. Вот такие приколы тоже бывают, потому что сколько высших образований, я не могу сказать. Мне это не важно, я смотрю интеллект по другим признакам. Можно иметь и 2, и три, но, извините, не видеть картину целиком. Это не помогает, это не панацеи эти корочки, которые вешаются на стенку. Хотя тоже нужны в наше время да, дипломы. Выдают тоже, у меня будет аттестация, но по окончанию трех курсов. И последнее, что хотела сказать, еще противоречие. Что здесь я имею в виду, в принципе, тоже мы об этом с вами говорили, то есть что одна характеристика человека, назовем ее так, она не должна противоречить другой. То есть какой-нибудь оптимистичный пессимист у нас такого быть не должно. То есть признаки должны раскрывать уже суть человека, как я говорила, давать ответы на его вопросы, и это не столбик с характеристиками, особенно противоречащими. Он умный, но немножко глуп. Утрирую. Где-то было как раз из компьютерной программы по анализу почерка. Вот тот, кто проходил у меня консультацию, он мне ради интереса прислал. Я проходил, мне было интересно. Надо найти, где-то у меня на e-mail оно должно быть. Правда, не помню, когда давно это было. Я, конечно, понимаю, что в графологии 2 плюс 2 не всегда равно 4. Это не конкретная математическая точная наука. Здесь нужно уметь точно интерпретировать самые разные варианты, то есть сочетания и разные нюансы, оценки нюансов всяких графических признаков. Кто из вас хотел бы научиться? Ставим восклицательные знаки. Этот навигатор и ориентации в личных отношениях, в деловых отношениях. Угу. То есть только представьте, да, насколько мощно можно какой мощнейший инструмент у вас в руках может оказаться. И, как я уже говорила, 28 апреля стартует группа у меня на обучение. Так, сейчас я вам в чат скину, скину ссылочку. Здесь указана учебная программа. Вы можете выбрать для себя любой из подходящих вам вариантов. В формате онлайн у вас также будет чат, у вас будут домашние задания, у вас будет обратная связь, у вас будет доступ к записям, если вдруг вы опоздаете или пропустите, либо потом захотите просмотреть, у вас эти записи останутся. Конечно же, учебный материал, все таблички, почерки, доступ к почеркам, у вас также все это будет. Что еще хотела сказать о программе? Ну саму программу вы здесь можете прочитать на страничке, я не буду сейчас ее заново перечитывать, это у вас все есть. Там специальный бонус от себя с возможностью, конечно же, получить сертификат по окончанию и секретный бонус обязательно. То есть для кого эта программа, кому будет полезна, конечно же, психологи, для более глубинной психодиагностики личности. Чар-специалист для составления уже психологического профиля, кандидата, возможности прогнозирования его дальнейшего поведения, рабочих характеристик, мотивации, взаимоотношений в коллективе, да, насколько он вообще конфликтным окажется и так далее. Ну, спецслужбы, банки, естественно, секретная служба, они используют графологию, особенно знаю в Израиле очень-очень развита, тем, кто просто интересуется различными методиками, самопознания, ищет по-настоящему такой мощный, работающий способ, не просто да, какие-то тестики, функцики, мы здесь поотмечали, потому что тесты дают очень большой процент погрешности, и тем, кто увлекается, конечно же, графологией, тем, кто занимается саморазвитием и хочет иметь возможность познать себя изнутри. И, конечно же, важно, будьте очень осторожны. Здесь опасность, что длительное обучение графологии ведет к неизбежным позитивным изменениям вашего почерка и личности. Так, об этом я вас предупредила, Евгений, как проходит зачет зачет? Вы сдаете лично мне. Группы маленькие, сразу предупреждаю. Часть группы уже набрана. Поэтому вот здесь есть те, кто не успели оплатить мастер-группу, которая сейчас у меня идет по понедельникам, я им отменяла заказы. То есть у меня дело не в деньгах, у меня дело в качестве, поэтому группы маленькие. У меня все отмечается. Я веду записи всех сертификатов, которые я когда-либо выдала по различным своим курсам и программам. Поэтому, поверьте мне, зачеты у меня тоже будут отмечаться. Поэтому проходите сейчас по ссылочке, просто выбирайте, что вам удобнее, как вам было бы лучше обучаться со мной. Есть ли еще какие-нибудь ко мне вопросы? Евгения, вы попробуйте. Или лучше не так? Только попробуйте мне не сдать зачет. Я вот так вам скажу. Мои ученики лучшие результаты на экзаменах всегда показывали в институте, когда я по программе института обучала. Самые высокие баллы были у моих девочек, те, кто ко мне шли. Пожалуйста, пожалуйста. Поэтому выбирайте, бронируйте за собой, потому что ценник будет расти. Если кто-то хочет отложить до следующего потока обучения, следующий поток будет. Но цены будут в разы дороже. Я сразу предупреждаю, чтобы потом не было, а почему, а что вот именно вот так. Мальчики были. У нас сейчас в этом потоке будут молодые люди. Одного из них вы тоже, может быть, видели. Очень удивилась, когда он просто просился ко мне в группу, он ждал еще ее несколько месяцев не совсем ожидала именно от него, но те, кто будут в группе, обязательно вы познакомитесь и будете знать друг друга, будете домашние задания делать, будем, конечно же, это все разбирать, буду объяснять, по принципу не суди, что а, вы здесь ошибку мне сделали, что это такое. Нет, ошибка, она для того ошибка, чтобы ее разобрать и понять причины, почему она была сделана. Когда человек понимает причины, он не допускает этих ошибок. Потому что если есть сомнения, если она ошибается, то здесь нужно просто разъяснить и показать на каких-то конкретных примерах. Здесь не так все сложно. Так так что, Евгений, не переживайте. Даже если вы были бы одним, вы были бы в маленьнике, что в этом плохого я плохого не вижу. Но есть у нас еще один молодой человек, который уже также уже в группе. Так что за это можете не переживать. Будете не один. Выбирайте тариф, оплачивайте, приходите. Так, давайте еще буквально минуточку на вопросы. И обратная связь, конечно же, что немаловажно. Это не просто так, а правильно ли я понял. Ну, может быть, это вот так. Давайте буквально полминуточки. Я вам пока еще скину, еще разочек скину ссылочку. Выходной день. Пожалуйста, пожалуйста. Так, Евгений, приходите на обучение. Я понимаю, что я бесплатно тоже даю, но а, самая суть, самая, да, если айсберг опять вспомним, самая глубина это на обучение. Конечно. Конечно. Так, ну что ж, если вопросов ко мне нету, следите за рассылками. Может быть и в субботу. Вот захочу в субботу, буду, сделаю вам в субботу. Захочу в воскресенье, будет воскресенье. Следите за рассылками, открывайте письма, читайте. Много информации присылаю. Так, ну, я тогда на этом буду завершать. Наш вебинар. Спасибо вам большое, что вы пришли, что вы дали себе время, что вы узнали эту информацию. Приходите обязательно на следующие мероприятия. И те, кто идут в обучение, мы с вами встречаемся, я напоминаю, уже 28 февр... февраля, почему-то 28 апреля. Также в онлайне все ссылочки ближе к началу обучения вам также придут по почте. Пожалуйста, проверяйте. И до новых встреч. На этом я прощаюсь. До свидания.